Всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на нашем объекте, на котором выполняли работы. Соответственно, на этом объекте мы еще и выполнили кухонный гарнитур. И сегодня на эту тему будет видеообзор. Погнали! что, давайте сейчас я вам расскажу про данную кухню данная кухня выполнена у нас из материала это mdf здесь у нас mdf это покраска где покраска у нас встроена интегрированная ручка то есть не специальная ручка да, которая там может быть алюминиевая светлая темная под металл а это полностью сделана фрезеровка внутри вот этого самого полотна фасада и, соответственно, все это выкрашено в один цвет, для того, чтобы можно было просто поставить туда пальцы и открыть ту или иную фасадную панель. Значит, здесь сверху у нас выполнен МДФ, это пленка. Почему пленка? Потому что хотели сделать под дерево, покраска не дает такой возможности. Здесь у нас пленка, открывание фасадов идет за нижнюю часть. Многие комментаторы пишут, что постоянно фасады будут грязные. Но на самом деле фасады не будут грязные, потому что ты берешь его не за переднюю часть, не хватаешь его рукой здесь, где ручка, а за заднюю часть. И максимум, что у тебя может быть грязное, это сантиметр вот здесь вот снизу. Но как бы не проблема это все дело, соответственно, помыть. У нас здесь пленкой сделаны фасады верхние. И выполнен вот такой портал, он тоже выполнен Пленкой в цвет фасадов, чтобы у нас была единая такая, значит, картина. Здесь у нас столешница, это пластик. Здесь у нас выполнен фартук из того же материала, но более тонкий в цвет столешницы. Что еще хочу сказать по этой кухне? По наполнению, значит, здесь у нас вот в этом участке стоит два больших холодильника, а точнее один холодильник, другой морозильник. А здесь мы выстроили стенку, и хотел бы обратить внимание на примыкание кухни к этой стене. То есть здесь нет никакого технического зазора. Здесь все стоит максимально вплотную. И если уйти на открывание дверки, то можно увидеть, что в принципе никакого технического зазора нет. Все стоит максимально вплотную. Как я уже сказал, здесь у нас холодильник. Здесь у нас достаточно большая морозильная камера, потому что заказчик объяснил это тем, что... Ему не хватает трех ящичков в морозильнике, и, собственно говоря, выбрал себе вот такое решение. Мы сюда технику поставляли сами. То есть, помимо того, что мы делаем кухню, мы можем также вам под заказ все это добро привезти и смонтировать, установить. Над холодильником два ящика под хранение. Они открываются вместе с фасадами холодильника. Для чего мы так сделали? Для того, чтобы у нас прошел здесь вот этот вот контур. И он у нас ушел вот в этот участок, и опять ушел фасад, который на типоне. Чтобы у нас а, разбивка фасадов верхних, верхних, она была единая, чтобы не было никаких скачков а, визуально, а, что, соответственно, как бы выделяло эти участки, было бы достаточно некрасиво. По верхним шкафам, верхние шкафы у нас выполнены на типонах, для того, чтобы можно было нажать и открыть шкаф. Но, как правило, а, такие кухни, которые... Под потолок, это, соответственно, в верхних участках у вас будет что-то храниться, такое, то, что вы не часто используете. Какие-то кастрюли, либо, возможно, какая-то посуда, которая а, подходит для торжеств. Вот, а сверху у нас также есть вот такая небольшая планка. А для чего планка а сверху сделана? Когда мы делаем гипсокартон, то, соответственно, Планочку мы можем это не выстраивать по причине того, что гипсокартон сам по себе эта плоскость достаточно ровная, если правильно собран, и фасады могут открываться и не будут шоркать вверх потолка. То а, в случае с натяжным потолком, когда нет планки, а, у натяжного потолка есть небольшое прогрессание, и если вы будете открывать фасад, если он у вас будет открываться в сторону, то, соответственно, он просто может шоркать натяжной потолок. Это первая причина, почему мы сделали сверху планку. Вторая причина, потому что у нас в зоне кухне идут вот такие светильники и соответственно если бы мы просто эту планочку не сделали то открывать фасады было бы невозможно <связывая> что касаемо дальше по наполнению верхних шкафов здесь у нас сушка идет верхняя то есть у нас здесь раковина вы можете помыть посуду или составить сюда в свою очередь в нижнем ящике у нас здесь <связывая> расположена достаточно большая посудомоечная машина помыли здесь все составили и у вас все стоит на сушке дальше значит у нас в цоколе под раковиной выполнен такой достаточно большой ящик в котором у нас идет вся сантехническая разводка и также мы здесь сделали алюминиевый поддон для чего делается поддон можно ставить можно не ставить но лучше ставить по причине того что если у вас будет какое-то подтекание с раковины и соответственно если это все подтекание у вас пойдет непосредственно на ламинированный ДСП, а кромка, как правило, у ДСП, она также э, выполнена и там есть стык, куда может в принципе попадать в вода соответственно если у вас будет здесь подтекание либо вот в этом участке у вас будет подтекание и капать вот сюда то соответственно ваша собственно говоря нижняя часть кухонного гарнитура она просто со временем начнет разбухать в этом случае разбухание не будет соответственно и уборка достаточно простая как бы вот по этому наполнению Здесь у нас выкатные ящики, выкатушки тут под большие кастрюли, сковородки и все прочее. В этой зоне у нас есть ящик значит, с выкатушкой под вилки-ложки. И снизу еще дополнительное место хранения. Опять ящик с доводчиками, вся фурнитура блюм под большие какие-то предметы. Здесь у нас шкафы. Под хранение тоже различных предметов. В этом участке у нас сделана вытяжка. И здесь такие небольшие ящики под хранение кухонной утвари. В этом участке, как я сказал, фасад на типоне. Снизу у нас микроволновая печь и духовой шкаф. То есть, смотрите, отличие данного кухонного гарнитура от кухонных гарнитуров, которые могут быть в обычном магазине, это то, что а, интегрированная ручка, мало кто с этим будет заморачиваться, потому что это и удорожание, это и сложность в исполнении работы. Вот, а, в обычном кухонном гарнитуре у вас, как правило, будут ручки, но что происходит, когда у вас есть ручка? А, момент какой? Многие ставят ручки прозрачные, какие-нибудь из стекла. Когда светит солнце, пленка начинает в основной массе выгорать, а под ручкой пленка остается первоначально того же цвета, как ее, собственно говоря, выкатили с фабрики. Так вот, различаться потом начинает вот этот участок, и это достаточно заметно. И через некоторое время вам захочется заменить пленку на фасадах или ту же самую покраску. Значит, здесь, как я уже сказал, у нас пластиковая столешница, здесь у нас ламинированная панель, вот фартук можно было сделать квармогранит, можно было сделать стекло, то есть это вкусовщина. Значит, и мы здесь поставили вот этот плинтус. Многие осудят нас за то, что мы поставили плинтус, якобы это уже не современно и все прочее. Но, значит, смотрите, мы для чего, собственно говоря, плинтус ставим? Вот эта панель, она не влагостойкая. То есть, если здесь будет какое-то подтекание в зоне раквина, возможно, то, соответственно, через некоторое время придется эту панельку менять, потому что так или иначе она снизу начнет разбухать. Можно сделать силиконовый шов, можно это все, конечно, сделать, но на текущий момент это оптимальное решение для того, чтобы просто не было разбухания вот этой панели. Это не потому, что подрезано неровно и еще что-то, это просто перестраховка, так как, а, чтобы заменить эту панель, придется разобрать достаточно большой объем этой кухни, вытащить панель, потом обратно, это очень достаточно трудоемкий и долгий процесс. Поэтому здесь просто было принято решение поставить этот плинтус как бы, и, будем говорить, не выпендриваться. В этом участке у нас, так как это пластик, выполнен еврозапил вот, и, соответственно, здесь уже непосредственно установлена сама мойка. Что касаемо таких уникальных особенностей этой кухни, у нас снизу здесь встроена подсветка. В этом участке она у нас не накладная, она у нас отфрезерована и туда, соответственно, вставлена. В точности так же, как в верхних шкафах, мы сделали фрезеровку участки каждого шкафа и поставили туда светодиодный профиль, точнее алюминиевый профиль со светодиодной подсветкой. Трансформатор в этом случае, так как ремонт делали здесь мы, мы соответственно вывели в трансформаторный щит, который у нас располагается при входе в эту квартиру. То есть в случае замены.